Доброго времени суток, мои дорогие любимые. Вы на моем канале и сегодня у нас очень серьезная, сложная тема. Порча на кладбище, мир мертвых. Чистка, защита, обратка и амулеты. В процессе просмотра видео вы получите и найдете для себя ответы на ваши внутренние запросы и вопросы. Все энергии сохранены. И смотрите видео до конца. Арина Ласка, мастер судьбы, родолог, высший маг, парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года Достаточно часто ко мне обращаются люди, которые в силу некоторых причин не могут э, позволить себе прийти на личный прием, либо в финансовом плане, либо. Далеко находится, хотя я всегда говорю, пожалуйста, есть дистанционные просмотры, есть моменты личного контакта, я принимаю в Москве. Ну, В любом случае, то, что мы сейчас будем делать, это моя деятельность именно во благо для того, чтобы как можно больше здоровых и благополучных людей было на этой земле. И данный обряд сегодняшний, он как раз-таки посвящен теме всевозможных порч, которые делаются на кладбище. Это некротические привязки, это страшные когда-либо какие-то воспоминания, которые постоянно теребят ваш разум и вашу душу, это страшные сны, это, возможно, какие-то мертвые мертвяки, ушедшие сущности. Я сегодня, сейчас буду проводить специальный обряд «Чистку» и приготовила для вас с этого обряда защитные амулеты, которые будут вам помогать восстанавливаться. Они все разные своей силе я говорю вы выбираете э, амулет, амулет выбирает вас и поэтому э, смотрите, что резонирует, какой из амулетов вам э, понравился и вот такое я хочу, желание я хочу значит, вот э, здесь у меня вот это вот печать это орел. Это звезда, обратка. Угу. Это из египетской магии. Анг. И это волк. Вот этот вот, это кольцо. Кольцо силы. Это серебро. Настоящее серебро, серебро и золото. А, здесь прописанная молитва. На перстный так называемые. Вот так крутите. И а, здесь молитва сама самосильная, очень работает. Православная. Живые в помощи. Намоленные. Намоленный перстень. И вот два вот таких вот браслета Я приготовила для вас с этого обряда. Также я приготовила для вас красную нить. Вот она. Красная нить высылается в безоплатном режиме всем, кто хочет ее получить. Но для того, чтобы ее получить, вам необходимо сделать мне запрос на мой WhatsApp. Или на мою почту, которую вы видите сейчас в этом видео. Запрос, чтобы я вам выслала свой адрес. На мой адрес почтовый вы высылаете конверт, внутри которого вы вкладываете еще один конверт, который я вам обратно отсылаю с вашим адресом и обязательно вложите в конверт ваше фамилия, имя, отчество, дату рождения, потому что на вас конкретно делается ниточка, или на кого-то, или за кого-то, для кого-то вы хотите, сколько вам ниточек положить туда? Угу. Хорошо. Для сегодняшнего обряда у нас будут использоваться черная магическая свеча заговоренная, кладбищенская земля. Камень, могилы, красная нить. И для того, чтобы мы сейчас начали работать, мы должны определиться, с какими сущностями здесь нам придется сейчас взаимодействовать. Я выбираю сейчас три карты. Угу, эврином, тараксип и Лары. Значит, вот это вот непосредственно, видите, посмотрите на эту карту, это непосредственно как раз-таки некротическая привязка. Здесь получается так, что открываются определенные порталы, в определенное время идет подключка, идет подселение, идет съем энергетического потенциала. Здесь, видите, без Вот эти всякие сущности бесовские из нижнего мира, мертвых. Ну, а это некротическая привязка. Хорошо. Ясно. Теперь возьмите листочек бумаги. Угу. Возьмите листочек бумаги. И вот здесь вот у нас будут враги. Напишите на листочки бумаги имя врага или того кто сейчас идет на память на вашу потому что сейчас работают каналы очистительные каналы и напишите на бумаге я пишу просто враг это мужского пола враг это женского пола Можете написать одного, можете несколько. Сразу хочу сказать, что э, все энергии сохранены в плане того, что вы можете это делать в любое время и сколько угодно раз. И тот, кто не повинен, даже если вы так считаете, с ним ничего не произойдет. Поэтому э, силы знают, с кем работать, силы знают, какую обратку кому делать. Просто садитесь поудобнее, а впоследствии наблюдайте за тем, что будет происходить. Угу. Так, готовы? Написали. Ладошки открываете вверх. Арина, помоги. Силы работаем. Возьмите, птицы летящие, горсть земли, берите вы звери по горсти, Вырота яма, доход к ней прямой, силы, помогите. Идти ровно, да так, чтобы ямы обойти. Четыре стороны, четыре силы. Помогите. От ямы глубокой. Уберегите. В яме темно, в жизни светло. Дальше от ямы, ближе к солнцу. Тьма, отойди. Сила, приди. Тьма, отойди. Сила, приди. Тьма, отойди. Сила, приди. Возьмите птицы летящие. Горсть земли. Берите вы звери по горсти. Вырота яма. Доход к ней прямой. Силы.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 Земля к земле. Смерть к смерти. Жизнь к жизни. Могильной плитой закрываю. Назад не пускаю. Куда пришло, туда ушло. Печатью мастера закрываю. 33 замка. Ключи. И доводит да так. Истина так. Так тому и быть. Вместе с этим жить. Ключ, замок, язык. Печать мастера. Исполнено, свершено, до сведения Всевышнего доведено, Печатью мастера скреплено, и да будет так, и так будет. Записочки ваши с именами врагов сжечь, пепел в воду или по ветру в добрый час дорогие мои в добрый час подписывайтесь на мой канал кликайте на колокольчик чтобы оставаться в курсе новых видео и помните пожалуйста об энергообмене внизу у каждого видео есть кнопка спонсировать пожалуйста если вы хотите пользоваться данными Ритуалами, чтобы они на вас работали. Энергообмен. Ну что, добрый час. Принимаю, благодарю. Идем дальше.